Привет, Привет всем! всем! С вами СГАМУВА. Чтобы сделать инвентарь надо... Пол! Дверь! Блок! Рычаг! Пакет! Происходит открытие! Если мы хотим ее закрыть! И закрытие? При желании ее открытия! Спасибо, Спасибо за внимание! Пока!